Последний раз? Да, последний раз. Нет! Майк! А! Не мешай Ты в конец кукушки съехал! <смех> Даже Бэтмобиль не держит дорогу, как эта детка. Узкие брюки и быстрая тачка не делают из тебя Бэтмена Майкет. Автобус! Да автобус! Вижу, вижу. автобус! Выпусти меня нахрен из этой тачки. Майк, нам не так уж долго и осталось. Братан, я собираюсь сажать преступников достали. А я нет, с меня хватит. А как же плохие парни навсегда? Пора стать хорошими парнями. Да кто захочет петь о хороших парнях? <вздох> Майк, у тебя новая команда. Элитный обряд Майами. Капитан, этот отряд — просто детский бой с Бен с пушками. Классно выглядишь, дедуля. А, ты у нас остряк. Всегда есть один. Но это ненадолго. Вот что такое командная работа. Маркус, of... кто-то пытается меня убить. Кто может хотеть твоей смерти? Лично я не доверяю тем, кто не хочет. Черт, я и сам в списке желающих. Прекрасно, мы поняли, Маркус. Спасибо. Но семья — это самое важное в жизни. Поэтому я не отправлю тебя на самоубийство одного. В последний раз. В последний раз. <связать> Твою мать! Залезай! Да у тебя там питбуль! Ну быстрее! А, давай, погнали! А, да! Да! Да! Да! Нет! Откуда у них столько вертушек? Парни навсегда. А! Это машина жены! Следи за входом! Мне конец, она меня прикончит! Я лягу на диване. Будешь спать на крыше? На кособланке так принято. За нами наблюдают. Поцелуй меня. Ты красавица и профессионал. В нашем деле профессионализм не всегда красив. Тебе есть куда вернуться после войны? Когда все закончится, это будет уже не важно. Мы нашли друг друга. Давай сбежим в Лондон. Ты станешь моей женой. Я люблю тебя всем сердцем. Не знаю, как тебе это сказать. Мы подозреваем, что ваша жена немецкий шпион. Это безумие. Если ты прав, мы обо всем забудем. А если нет, вы должны будете сами ее убить. В противном случае вас повесят. У вас есть 72 часа. От обладателя премии Оскар Роберта Земекиса, режиссера фильмов Форест Гамп изгой экипаж. Это какая-то игра. Проверка. Вся твоя жизнь проверка. В тебе что-то изменилось. Изменилось? Ты был злым. Брэд Питт. она мать моего ребенка. Вы ошиблись, я это докажу. Смотри! Это она! Ты грубо нарушил приказ! Марион Котия. Ты меня пугаешь. Когда война закончится, это будет неважно. Эй, а как же мой поцелуй? СОЮЗНИКИ Медицинская марихуана в этом бизнесе крутятся миллиарды долларов. Но будущее за травкой в таблетках. Пока как-то неубедительно. Многие слышали о том, что Бас Олдрин ходил по Луне. Но даже круглый двоечник скажет вам, что Нил Армстронг был первым. А знаете почему? Он был командиром страны Потому что оттолкнул к чертям База Олдрина с дороги и взял историю в свои руки. Теперь убедили. Гаральд, ты летишь в Мексику. Надо доставить формулу в лабораторию. Это салют! Меня похитили! Ты выбрал не лучшее время. Они требуют пять миллионов долларов. Скажи похитителям, сделки не будет, пока они не дадут скидку. Что? Гарольд, мы перезвоним. Что за хрень? Мне его почти что жаль. Спокойнее, не нервничай. Да я спокойно. кому эм, это не повезло. Что вообще происходит? Думаешь, кто-нибудь выжил? Опасный бизнес. Господи, спаси меня от этого человека. Ты что, реально веришь в Бога? Конечно, я верю в Бога. Какой идиот в него не верит. Ну вот, я не верю, и что...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 На хвосте два байка. Нужны новые колеса. Быстро! Берегись! Это операция для призраков. Деликатные миссии. Их специальность. Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Военные здесь не помогут. Задача — выполнить миссию любой ценой. Я хочу на море. В этой жизни нам отпуск не светит. Издержки профессии. Только тебе. Нет нам. Кроме того, вот мой пляж. Даже песочек есть. Сэр, у нас гость. Кто такой? Мой информатор. Из местного спецназа. Осмотрите и допросите его. Имя Ленур. Занимаешься шпионажем? Да. Наше правительство готовит операцию против Соединенных Штатов. Вы даже не представляете, на что они способны. Посадите меня на самолет до Америки, и я все расскажу. Прокатимся. Вам будут противостоять лучшие оперативники этой страны. Верните его сейчас же. Все, кто начинают войну, думают, что победят. Но кто-то всегда не прав. Дам тебе совет. Готов? Завязывай. Мы пути. Проворонят самолет, мы проиграем. Проворонят самолет, они покойники. Засек движение. Будь на чеку. У нас нет права на ошибку. Доставим его, спасем миллионы людей. Запрашиваю божью длань. Принято.